Смерть Азерааля, бога, покровительствующего оркам, положила конец господству горчих орд на просторах Амталора. А удрученные потери вождя-захватчики бежали в южную землю, чтобы оплакать его. Однако победители не захотели выдать его тело орка. Они поместили его в волшебный саркофаг и надежный спрятали. После смерти Азерааля, континент стал наводнять орки. В пришла новая магия. Two worlds. Uh, всем здорово, всем привет, ребята. Всем привет. Сегодня у вас uh, запускаю новую рубрику игры за 100 рублей. Вот, сюда будут ходить как старые, так и новые игры, так что не обращайте внимания, я потому что... Я вообще собирался, да, запустить эту рубрику, так сказать, показываю вам какую-нибудь очередную новую игру, которая стоит не очень дорого, учитывая то, что, ну, не у всех бюджет большой, да, у меня он вообще небольшой, там, 6 тысяч рублей зарплаты, я уверен, там, полстраны наш так живет, вот. Поэтому э, взял ее и только потом обратил внимание, что 2008 год, я думал, что это какой-то rpg там, сделанный какой-нибудь небольшой компанией, вот. это 2008 год, ребят, э, это такую. Это мое детство, да, но я ее пропустил, по крайней мере. Я не играл в эту игру в 2008 году, потому что в 2008 году, наверное, у меня... А, нет, компьютер уже был, но интернет не было, короче, вообще ни хрена у меня не было, и было на два диска с игрой, поэтому я пропустил половину крутых игр, которые, в принципе, бы поиграл бы сейчас, но э, ввиду... Того, что графон уже не тот или еще что-нибудь не то, то не всегда такое желание, понимаете, да, есть, вот, запускал ее уже шест... шестой раз, наверное, запускали седьмой, короче, я решил побаловаться с разрешением экрана, поставить побольше, да, но игра улетает нахер сразу же, шлет меня, так сказать, вот, поэтому поставил. Я снимаю в HD, в HD выйдет, наверное, Full HD, надеюсь, что там будет э, не будет квадратиков, хотя, ну, графон себе такой, что там сплошные квадратики. Э, посмотрим, давайте сразу зайдем, Звук я убавил уже, потому что я попробовал, э, все проверил, но на касцены почему-то они не влияют ни хрена. Кстати, классная очень песня, мне нравится, прикольно. Э, давайте по графону, наверное, мы сразу же добавим то, чего можно добавить. Детальность прорисовки, гамма-коррекция, это... А, ну, в принципе, ничего у нас нету, да, я так понимаю. Так, через камеру скорость, крутит, это все оставим, мы не ставим какую мыши, пред... автоматическое пойдет, а это... А, давайте вручную, давайте по хардкору пойдем, короче, вручную, прям будем все прицеливать, всех убивать. Так, по графону, я так понимаю, ничего мы... А, уровень детализации, все, уже на максимум. Все, супер, у нас будет очень крутая графа на уровне, наверное. Не знаю, там какого-нибудь пятого э, фракрая. Так что, ребят, наслаждайтесь, все будет хорошо. Так, назад, в принципе, ничего не поменяли. Давайте начнем новую игру. Э, так как только новая игра нам доступна. О, редактор, сразу вы редактор. Супер, прекрасно смотрите. Вообще можно дергать, двигать как угодно. Все шикарно, хорошо. Так, э, уровень сложности. Средний. То есть, э, а как вообще уровень сложности влияет на редактор? Э, то есть, сейчас парень средний. Ставим его... А, высокий, все, ты сейчас будешь... Нет, да? Нет, ребят, все понятно, уровень сложности. Поставим средний, потому что хочется просто посмотреть на эту игру, а не потеть на с самого начала. Как бы, ну, суть-то именно в этом. Вообще стоит играть под подобные игрушки вообще, да, и скачивать, их, купать там, и так далее. Ну слава богу, Steam это очень хорошо, потому что я больше чем уверен, что если просто найти эту игру и скачать какую-нибудь пиратскую версию, она хрен бы запустилась, ну, по крайней мере, так кажется. Так, стиль прически. Давайте прическу поменяем нашему чувачку. О, вот это, все оставим, прям вообще нравится О, все, приближать можно, ни хрена, здорово, все шикарно Ну ты, кстати, красавчик, там на меня похож а, Цвет волос, а, цвет волос, цвет волос, цвет волос А что не так цветом? Волос моим был Рыжий, пусть будет рыжий, я тоже почти рыжий Так что, в принципе, и прическа почти такая же, когда волосы не мыть, так что нормально Так, цвет кожи а, Так, цвет кожи загорелый, цвет кожи загорелый, да Ништяк, супер, мы только что с крым приехали все нормально, и пошли сразу вместе какое-то. прям сейчас будем тащить. Так, цвет глаз. Наверняка, да, ребята, оценят цвет наших глаз, да, поэтому давайте. По-моему, половина ни хрена не меняется, от того, что там Ну Ладно, не важно. Тело, так, тело, тело. Тело самое важное. Так, грудная клетка. О, все, будет такой здоровенный, широкий рыцарь. Мужик, ну, мужчина, так сказать. Почему бы нет? Будет высокий, ни хрена. Самое интересное, вы... а, верхняя часть тела вытянулась, нижняя, как бы. А, потому что. А, все, потому что это отдельно. Такой длиннорукий, руки, во, ништяк. И длинно ноги будет. Все, топ-модель, так сказать. Ништяк. Смотри, с кубиками, так сказать, только что с Крыма вернулся. Девчонка типа ну развлекся, так хорошо. Все, можно прям врываться, так сказать, в битву. Так, а, у нас что-то еще... А, глаза, да, шикарно. Давайте еще потыкаем в глаза. Так, форма глаз. О, что Нет. Давайте поровнее оставим. Так, ширина глаз. Оставим на минимуме. Высота глаз. Пускоглазый, да? Нет, нормально. Оставим широкие глаза. Расстояние между глазами. о Нет. Это прям перебор. Ну, вот так пойдет. Есть еще что-нибудь? Верх лица. А, шикарно. Форма бровей. О, все. Суровый, угрюмый такой тип у нас будет. Расположение бровей. о все. Прям верх угрюмости. Такой серьезный мужик. Прошел уже все. Опыт жизни набрал здоровенный. Прям вообще масса. Так, скула. Немножко похудевший такой. Ну, что? В Крыму там плюс 30, наверное, сейчас ничего не ел, просто загорал, так что нормально. Бегал еще по утрам. Все, прям все такое, это... Ху, вроде как здоровенный, да, у нас шкафан такой получился, но при этом много не ест. Так, низ лица, низ лица, размер носа. Шнобель, здоровенный шнобель будет здоровенный, по-любому. Здоровен, низкий, низкий нос, да, что прям, знаете, заболел, сопли стекали прям в рот сразу. И наелся, считается все в Так, челюсть. Челюсть пошире, ну все, здоровенный рот такой большой, видите, да, что типа, ну, типа уже... Полно соплей, как бы, все, есть больше не хочется. Все, нормально, нормально, нормально. Рост расположение, Рот? А, рот! Так, нет, повыше, наоборот, ближе к носу, мы уже договаривались. Стратегия, это, кстати, проработана, ну что делать? Недовольный, недовольный размер... Большой недовольный рот будет у нас, все, недовольный. Толщина губ и, и жирные такие большие толстые губы. Все, во, вот это вообще, вот, вот так вы должен должны выглядеть настоящий король. Интересно здесь можно? А, все, да, по настройками нет. Интересно, можно королем здесь стать? Ну, сейчас посмотрим. Давайте погоним, посмотрим, что как нам вообще что нас ждёт. О, касцена сцена новая пошла. Опять громко, я говорю, видите, не влияет ни хрена за Да, шикарный, да, времен 2008 -го года как раз-таки, как сцены. Наверное, такие вот отличные зарождения, так сказать, RPG-шек всяких. Прикольных имеется в виду, обой. Почему ты мне не сказал? Ты истечешь кровью и умрешь. Не сказал. Ох, это просто царапина. Нам пора ехать. Ты падал в обморок. Туда может попасть инфекция, если ее не обработать. Падал в обморок. Поехали дальше, пожалуйста. Они не найдут нас в таком урагане. Тебе надо отдохнуть. Так, достал кортик. Хорошо. Идем какую-то лачушку. Наверное, да, надо посмотреть там, кто нам. Вдруг дай бог на Или крысы. Или медведь. А нам и угостить-то его нечего. -о, О, О, это брутальный мужик такой. А, это, видимо, он за ней гоняется. Думаешь, тебе удастся убежать от меня? Ну, нормально. Видимо, да, это тот, кто за ним не гнался. непонятно зачем, непонятно почему, но, в принципе, мы и должны. Так, в доме пусто. Мы можем так там заночевать. М -м -м. Да, что-то нихера не заночуешь, что без крыши-то остановится, как мураганом. Как бы разница, вообще никакой нет, что ты там а, здесь ночуешь, на, на улице, что там. Кира? Кира? Киров! Кира! Кира! Как в фильме, да, дайте? Кира! Кира! Где же ты? Хотят, хотят. Северл Не знаю, как северл переводится. Ну, короче, наверное, несколько месяцев э -э, спустя. Как-то так, я думаю. О, это мы не там идем. Это, наверное, он. Беги, расскажи ну, все деревенскому старость. Какой крестьянин, смотри. Молодец, молодец. Выполняй свой гражданский долг, как все это. Вес смелок. Где мне найти старосту? А ты этот охотник за наградами? Ага. Немного day. вас осталось, Талны. Немного. I... Ну что ж, любуйся на такой дии. А то я скоро уеду. Старуса скоро будет здесь. Они нашли еще They один труп. Я подожду. Хорошо. Я согласен, я тоже гожу вместе с тобой. Что-то читает. Какое-то письмецо. Ай, твоя сестра жива. Приходи в Талм, на второй неделе лежат. Мы сами тебя найдем набери терпение, и никто не пострадает. Mm -hmm. э Это, наверное, вот то письмо, которое осталось. Вот и за Хороший будет урожай в этом году. Хорош. Жаль, Но не все смогут будет. порадоваться Мы этому вместе с нами. Ты деревенский староста, да? Я слышал о трупах. I Где heard это произошло? Мы нашли тела неподалеку от развалина, что к северу отсюда. И еще двоих людей до сих пор нет. Ты... Ты бывал когда-нибудь в этих развалинах? Нет. И без того слишком много смертей. Это проклятое место. поверь мне. Мне нужен проводник. Я хочу попасть туда до заката. О! Как пожелаешь. Но было бы разумнее переночевать и подождать до рассвета. У меня мало времени. Да, я согласен, что нам ждать. Ой, длинный мульт. Прям интересно, сюжет такой заворачивается, вообще непонятно. No uh, дальше я не пойду, не сам, there. прямо ворот so Ты так боишься этого места? Мы крестьяне, не солдаты. С тех пор, как гномы ушли на север north. в этот грамм заходят только. Ну перевод, конечно, его. Вот. Тогда возвращайся в деревню и свое дело сделал. Хотя может, так говорю, английский вообще не был. Охренать, вот эта дверь. Нормально. Шикарная дверца хочу все так. Так, все, я так подозреваю. А, все, это обучение пошло. Нажмите F, чтобы взять оружие. Обнаружена новая местность. Так, ага. Нажмите провел, шмотли ворота, затем пройти через них. Так, давайте так. Подведем итог, так Что мы узнали вообще из этого Ой, вообще камеру вот так можно. Хорошо, вот это мне нравится, кстати говоря. Подведем итог. Он, это была сестра наша, да, которая у нас сперли по непонятным причинам, вообще не ясно, что там произошло. Какого хрена за нами гнались, вот. И, я так понимаю, мы это письмо, которое он читал, это мы нашли э, на месте, где лежала наша сестра, а потом, короче, ее у нас сперли. Вот, то есть мы ее прочитали, и он сейчас перечитал это письмо. Типа, вот, подошло время, и скоро мы, короче, узнаем, что с нашей сестрой случилось. Хотя, не пойдет почему перевод-то, как он любительский больше, чем, ну, едва ли там... там. Его переводил Ну да, скорее всего Так, что нам нужно? Нам в итоге нужно, короче, открыть Все, открыли дверь, идем Все так хорошо, прекрасно Так, убейте всех гномов Громов Громов Громов Находящихся в храме Используйте, ну, левая кнопка мыши, это понятно Для ведения боя О, смотри, какие приемчики мы знаем О, ого А это что было? Какая-то магия, походу да так, слева-сверх полоска жизни, полоска маны. Все, в принципе, как обычно. Так, тут мы что-то открывать можем. А у нас есть ключик-то? А, нифига, есть. Так, что-то у нас есть. Гранат. Э, Заберем. А, серебро. Ну, все, по нажатию два раза мыши все работает шикарно. Так это что? Это, наверное, взять все кнопочка, да, теоретически должна быть. Ну, ладно, давайте лучше посмотрим, что тут как кинжал Харона, урон еще Но Ну, я думаю, что у нас меч-то лучше, да? Ну, явно, явно. Конечно, тот может там пошустрее, но, во-первых, ход короткий. Так, бриллианты, это все понятно. Сейчас пока, ну, не ясно, да, для чего и как это все нужно, когда это через п вести. Для чего это все как использовать, нам не ясно, конечно же, но мы это там в процессе в любом случае разберемся. Так, это шо у нас? Лагерь Опа, а это, походу. Ух ты. Так. Так, надо их просадить магией, короче, насколько маны хватит. А потом уже с ними... Ой, а, уже все, маны кончены. Так, один готов, второй готов. Так, отлично. У меня... нас какая-то звездочка появилась. Хорошо. А, нам их лыхалтать можно. Шикарно. Так, у нас новый меч. 9, 17, 8, 14. Подожди, а почему он зеленый? А, это просто показывается территориальное расположение, да? Так, класс третий. Урон трубищего оружия. 8, 14, 9, 17. Шикарно. Так, мы ставим новый меч. А куда старгивался? А, 12... А, их совместить можно даже так? Офигеть, вот это здорово. То есть это типа одинаковые короткие мечи, и когда совмещаешь, у них бустятся, я так понимаю, показатели. А у нас есть лук. А что, я не знал? Так, лук. Нажмите R или T для переключения оружия. Ага, ясно. Так, ну-ка давайте попробуем сразу же. Так, то есть вот сейчас меч, лук. Хорошо. Так, цели целевой кнопкой. А, ну, есть это, ясно. Так, подожди, а чё я как выстрелил? Даже еще раз. Так, я хочу попасть в столб. Вот сюда. И не понял, еще раз. Ни хрена себе, это такой разброс лучника. Да? Ясно. Сколько тебе лет, мальчик? Ты же уже старик. Тебе вообще лет там около 30. Послука не умеешь стрелять. Так, тут у нас лутать нечего, да? М -м. Так, и чё, у нас тоже ящик. Отлично, открываем. Почему-то... Отмычка. А, у нас отмычка, у нас не ключ, я понял. Ты думал, откуда у нас ключивый отдвижмок? Это у нас защита от огня, создает защитный барьер, который обеспечивает полную защиту от огня. Требует уровень в школе воды. В школе огня. Ага, у нас будут какие-то школы воды, школы огня. Так, это большое железцеление, это легко. Это было понятно. Так, ботинки. О, хорошие ботинки, но у нас пока что не хватает... Чего у нас не хватает силы, силы у нас очень мало сил. Ясно, ладно. Так, это серебро, добавляйте металлов урон. Но это, я понимаю, камень, который будет снаряжение вставлять. Теоретически, мне кажется. Поэтому пока мы, а может, сюда вставляется? Нет. А шо, шо он Так, стоп. А, или вставляется в меч? Да, вставляется. То есть, все, я понял. А, и только в Лукстер. А, по одному, потому что, наверное, да? Все, хорошо. А, а что тут у меня, как бы, никаких параметров больше не отображается? Ну ладно, не суть. С этим разбираться надо будет. Так, магия воды. То есть... А, здесь, получается, полную карту можно будет. Они, причем, встают на определенные места, значит. Тут будет здоровенная карточка всяких этих... То есть, вот эта вся панель, и такое ровное количество, скорее всего, будет в этом. Давайте посмотрим в панели вообще изучение максимум всего От этого можно только это изучить так нам туда нельзя куда же нам туда идти? что же там тогда делать так а мы можем разбить эти бочки нет эти бочки мы разбить не можем они не бьются они а нет по ним можно пройти а что толку если ничего не бьется прохода здесь никаких нет может нам назад надо вернуться наверное а че, что... а как мне выйти теперь а нет спал. а ни хрена что все хорошо пошли прямо обратно, может вернуться надо а там какая-то вот на мини-карте точка а на мини точка сюда куда-то ой лазейка нет куда нам надо валить-то тогда что делать-то начало игры так давайте сначала... а, сохраниться есть шикарно так давайте создадим хранить, например, хранить и там 5 единиц а, вообще нормально В принципе. так что нам надо делать так, давайте попробуем выйти отсюда. Может, нам на натуре надо отсюда как-то. Так, что у нас? Тут мы, кстати, ничего не посмотрели. Нет. Может, тут что-то еще есть интересного. Может, магии куда-то шлепнуть надо. Но пока я ничего не понял. Так, э, панель заданий у нас есть какая-нибудь? Ага. Тап, это, пш, удивление, что-то менять. Так, эм, ну это не журнал и задание. Шикарно. Так. Порченная кровь во тьму. Вы нашли и уничтожили банду Громов, скрывающихся в заброшенном храме. Душа наемника. Душа наемника, найдите тага из деревни Камарин и получите награду за уничтожение отряд Громов. Деревня минут. Так, это... это А, это вот. Это, это порченная кровь. То есть, все, я тут все сделал, мне нужно только вернуться. А, всего-то! Старый друг. Старый друг. Так, Ферит э, Радисмос, маг, работающий на общество, и ваш старый друг год назад был отправлен с заданием в Талман. Так, в вашем случае, когда никак... В вашем случае, когда никакая помощь не будет лишней, будет хорошей идеей его навестить. Отлично, хорошо. Допустим. Хрен с ним. А, ну, то есть, это не самое интересное, да? Там, ну, вообще, нам, походу, надо реально отсюда сваливать. Интересные зеленые точки, он такие -то непонятные, если... А, не будет переключений, да, между этими? То есть э, локация отдельно не подгружается, это все одна большая локация. Вот это, кстати, очень круто, мне вообще нравятся такие вещи. Так, зеленые точки. Зеленые точки это, походу, персонажи, да? Да, вот тага, к которому мне надо подойти и что-то с ним сболкнуть. Я же просил тебя не приходить за мной. Что ты здесь делаешь? Меня послал старейшина, он хотел дать плату он на тот случай, если ты не вернешься. Берем. Какой это стать, я не должен туда возвращаться? Когда ты ушел, в ним пришли какие-то люди. Они искали тебя, Комарин. Люди? Ну-ка, подробнее, да поскорее. Это были войны, Сильные. Неприветливые. У них остался, чтобы дождаться твоего возвращения. Один остался, что. Ага. А, очевидно, старейшина решил, что я не захочу встретиться с этим человеком и сбегу. Какая щедрость с его стороны? Хотя, скорее всего расточительность это почему там откуда я родом никто не платит по собственной воле нет мы в талмонте ценим хорошую работу похоже что мне еще многое предстоит узнать в талмонте ты пойдешь со мной ну как же тот чужак он должен был прибыть сюда давным-давно это твой друг Нет но у него есть то что я ищу уже очень давно скажи друг где я могу его найти уже друг видишь видим первую жизнь. и К в югу от деревни мэр предложил пристанище получше но он отказался ой так у нас тут есть диалоги да? диалоги это хорошо так все а то мне просто картошечка, как отчасти немножечко мешало и поэтому я там. Угадал последние фразочки. Слава богу, это было очень легко. Так, расскажи мне, что ты знаешь о Тауменде, ты боишься орков. Мне пора идти. Ох, ой, ой, ой, ой. Ты не боишься орков? Я никогда их не видел. Наш бич, громы и разбойники. Но дом Кельден даже хуже разбойников. Они отправляют в шахты всех, кого подозревают в поддержке повстанцев. Ага. Кто такие повстанцы? Кто-то гибли. Действительно. Когда-то Ультра Карго был правителем Талманта, но Эдикт эдик короля Эмираса заставил его уступить в власть. Это было пять лет назад. Мы думали, что больше не увидим его, но пять лет назад он вернулся. А потом появился слух о том, что лорд Скелден организовал заговор против самого короля. Truth, В этом это это слухи есть хотя бы доля правды. Что мы, простые крестьяне, можем знать о том, что происходит I при дворе? Но я скажу тебе так. Эбрат Скельден, Скельден неоднократно доказывал, что заботится только о благополучии своего дома. Ага. Значит, тут еще между уж ужсобицы такие. Пять лет назад к власти пришел Скельден и с тех пор дела пошли плохо. Теперь все деревни отрезаны друг от друга. Угу. Вы поэтому наняли меня, вместо того, чтобы позвать стражу? Эббрат Скельден, глава дома Скельден, думает только о повстанцах, а мы научились решать наши проблемы самостоятельно. Ну, я понимаю, с каким королем. На дорогах я не видел ни одного патруля. Стражники боятся повстанцев. Ультракарга хочет вернуть себе власть, а его клан контролирует горы. Мне пора идти. Мне пора, Мне и правда пора идти, простите. Будьте здоровы. Бикафол или ну, как в другом сказал, ну, Надо и не суть. А, зелен Все, видите, смотрите, он больше зеленый не подсвечивается, значит, зеленым подсвечиваются те ребятки, у которых, короче, задание могут дать, и которым можно сдать задание. Так, вот, куропатку мы можем убить. Так, я, а, можно, смотрите. Ни хрена себе. Вот это я сюда а по ней. Ага, так. И, наверное, мясо, это. Да, это, это, это интересно, действительно. Здесь очень легкий английский, такой на уровне школы, второго класса, третьего. Поэтому, слава богу, я могу это перевести. Так, у нас какие-то мечи. Mm -hmm. Это тоже интересно. Так, кожный шлем. Mm -hmm. Защита от еще Короткий меч. Так, я что-то хреначе насобирал. А, вот они травы. Все, я теперь знаю, как выглядят травы уже. Хорошо. Так, первый серьезный... Нет, давайте не будем, короче, с Давайте мы лучше откроем одно от, от, от инвентаря и посмотрим, что нам дали. Наверняка мы там ну, чуть на весь можем, да, посмотреть. Я да, да, да. что. Так, у нас не хватает силы здесь. А, щит, да, это щит. Да, да, да, да. Но у нас тоже, опять же, не хватает ни силы, ни ловкости, чтобы использовать ловушка с шипами. Пока что не интересно. 7.14 крыса варвара. Так, смотрите, он зеленый что не подсвечивается. Значит, нам нельзя их соединять. 6-12. Короче, у нас сейчас очень крутой меч, плюс каким-то ментальным... А, вот, смотрите, короткий меч, ну-ка. Еще больше, да, 14-22. Да, все. Слушайте, а классно апгрейд, ну, в плане приготовить зелье. А, ну, у нас сразу же окошечко получается какой то редактировать форму. Так, ну, с этим надо разбираться, да, сейчас мы сходу, конечно же, ничего не узнаем. Мы узнаем только то, что у нас сейчас, в принципе, все... А, все, вот шлем мы подбирали, он автоматически у нас накалился Отлично, шикарно Так, ну что, пойдемте, дойдем Я так понимаю, мы вот там до деревни бежим до какого-то странного чувака Который решил нас проведать Это, наверное, как раз-таки Ой, смотрите, какая зверюшка милая Это бобер Что он тут лазит, непонятно, конечно Ну ладно, не суть. Туман войны, кстати говоря, присутствует Вот, очень интересно Ображена новая местность, волшебный Ну, это алтарь, да, Я не читал. А, а, и в итоге я ничего не могу сильно сделать, окей, хорошо Так, это у нас какие-то... Ни хрена, этих каких-то много очень И они очень сильные, но это молодой гром Так, так, так, так, нам бы оружие, наверное, вытащить, не мешало бы И, и как-то они не особо-то... Убиваются. А у нас уже половина... Так, что там девятка? Девятка, девятка. Все. Фу. Хорошо придут. Так. Нормально, нормально. А, во, во. Комбинировать можно магию. Все, нормально. Мы комбинируем магию, когда заканчивается удар. И вроде как пауз нет и он не может нас ударить. Блин. То есть нет блоков, э, ни хрена нету. Все. У, -у, у, нормально. Еле-еле справились с грехом пополам. Так, давайте соберем все, что у него есть. Так, ну не будем пока на это внимание акцентировать. Это, я так понимаю, к нам придёт со временем. Потом мы сможем уже посмотреть. Интересно, перегруз есть или нет. Ну, игра 2008 года, наверное, я думаю, что нет. Кстати, интересно, с Карим какого года была. Потому что с Карим это первое... Урон 0,9... 0... А, собственно, вот он и перегруз. Далеко ходить не пришлось. Так, что мы можем сделать? А, это мы можем есть? Это мы сейчас съели или что сделали? Надеюсь, что да. Это вес или что это? Или... Нет, не количество мест, на чем дал бы мне. Это а, Эффект действует постоянно, увеличивает ловкость. Ага. Я надеюсь, я это не выбрасываю Правой Правая кнопка это же действие, правильно? А, ловкость. Теперь мы уже.. Теперь мы этого никогда не узнаем. Ясно. Все равно 34 из 35. Так, ну. А, нет, это мы походу выбрасываем. Ну-ка еще раз. Да. Мы все это выбросили. 31 35. А мы ничего не можем сделать. Почему? Желтый мухомор отравляет на... Хит... Так, это у нас что-то отравляет. Что мы можем выбросить? А нам, наверное, это не надо. Давайте мы просто золото сберем. Да и, в принципе, все. чем мы будем сейчас париться? Неважно вообще. Че тут как, почем, зачем? Так, это у нас простой замок. Давайте откроем простой замок. Обычка сломалась. О, со второго раза открыли. Так, о, новые шмотки. Простые кожные. О! Так это мы можем а, Все, все, хорошо. Так, магия земли, кстати, новая подъехала. Но пока мы не будем тоже этим... на этом внимание акцентировать, поскольку, ну, типа, смысл. Кстати говоря, вот, например, от этих зелий не увеличивается количество. Вот это вот. Так, это мы брать не будем. это возьмем, это возьмем, это мы тоже возьмем. А, а это что? А, добавляет. Ай что? Так, ну это не интересно. Так, давайте. Вес класс. Наверное, не нужно будет с собой брать. Все. 195 монет. Хорошо, все, он почти богат, я думаю. Мы в этой игре уже разбогатели, нам уже, в принципе, ничего не надо. Можем купить себе домик, спокойно себе жить в нем и как бы ничего больше не делать. Так, о, мы можем спокойно перепрыгнуть. <coughs> молочай, молочай. Ну, с растениями тоже пока. если Подождем. Так, туман войны здесь есть, кстати, что странно, на самом деле. Так, мы куда-то пришли. Это, наверное, тот чувак, который нас ждал? Думаю, что да, да. Я рад видеть тебя в добром здравии, друг. Похоже, ты в хорошем состоянии. О, так это тут друг, о котором я говорил. Ферид. я так и знал, что ты окажешься в таком месте. Значит, общество решило избавиться от тебя. Верно, мое будущее в обществе выглядит весьма мрачно. У тебя сложности с, с экспериментами? Нет, мой друг. Напротив. Ну, какой-то не может работать с гением. А, ну, кое-кто не может работать с гением. Я собрал идеальный экземпляр. Активатора. Это настоящий прорыв. О чем ты? Древние точки телепортации, как и та, что находится за моей спиной. Функционирует только при наличии активаторов. У каждого те. К сожалению, мы не можем на шли А немного эффекты чудес, но если мое устройство свободе, so, еще пара экспериментов, и все будет готово. Ну вот, а ты мой друг а ты мог бы помочь мне в этом? Ради старой дружин. Возьми этот активатор и активируй ближайшую точку телепортации После активации эта штука паснет сообщение И я должен быть здесь, чтобы... Ага, для тебя... Конечно! А где эта точка? Я отмечу ее на той карте Ага, спасибо Так, прощай, да... Не, будь осторожен, друг Спасибо Посмотрим, как телепорт работает И, наверное, на этом все мы закончим Так, он мне отметил телепорт Вопрос: какого цвета телепорт ты мне отметил? Так, там, я, нет, там задание уже было. Бляха-муха. Так, бега у нас как такового нет. Ну, ничего страшного. Давайте добежим до туда, хотя там, по-моему, как раз-таки наш этот э, находится. Алтарь, который мы нашли. А второй тогда что подсвечивается? Вот что интересно. Ладно, сгоняем. Надеюсь, что это оно. Посмотрим, посмотрим. Так, ну это точно не то. Возможно, дальше вот какой-то круг есть. Похож на телепорт. Да ни хрена, не похож, вообще непонятно, что похож. Так, всякие там бобров и трогать не будем. А, нет, это не телепорт, это мы пришли обратно к заму. А нахрена мы сюда приперлись. О, нам, мы, мы не туда пошли. Так, он отметил на карте. Э, у нас есть карта какая-нибудь. Мы знаем, куда идти. Магия, инвентарь, навыки. Карта, карта, во. Так, что это? Так, вот телепорт выглядит так. Он ничего отметил. А, Так, Ферид должен проверить свой. А, все, я, мы не туда прибежали, короче. Ну ладно, э останемся, наверное, здесь. Э сохранимся, так сказать, чтобы чтобы нас не убили здесь э случайно. Вот. Э в принципе, что скажу, да, 2008 год, сами понимаете, никакой, ничего, вообще боевка крайне ужасная, и вообще как играть. Ой, я... э нет, заберем, заберем, Вот. Э боевка крайне ужасная, вообще не играть, это невозможно абсолютно. Но есть магия, еще что-нибудь, есть какой-нибудь сюжет. В принципе. В принципе, интересно поиграть. Вот. Э как вам играть? Не знаю, поэтому напишите в комментариях, понравится, не понравится. Там, кстати, где комментарии, внизу, увидите сразу значок подписаться, и можно лайк поставить. Вот, если, если интересно, там, плюс, э, описание оставлю игры, возможно, если найду, вообще нет. Вот. Потому что я что-то почитал, и не нашел описание самой игры, вообще действия происходят где, и вообще, что это за игра. Вот. Всем спасибо, что смотрели. Э, подписывайтесь, ставьте лайки, и комментарии по у того, зашла вам эта игра или нет, и вообще, интересно ли будет вам, интересно посмотреть продолжение. Вот. А я с вами прощаюсь, всем удачи, всем спасибо, всем пока.